Нам выдали паспорта Российской Федерации, мы до сих пор являемся гражданами Советского Союза. Советский Союз не распался, он не уничтожен, он находится в юридическом правовом поле. Почему? Потому что референдум 1991 года, итогом этого референдума было волеизъявление народов союзных республик, где большинство Граждан выразили свое желание сохранить Советский Союз. А высшей властью даже на сегодняшний день Конституция РФ считается народ. В Советском Союзе главенство было за волеизъявлением народа. То есть везде в Конституции подтверждается власть и воля народа как основной высшей э, властью. Исходя из этого, референдум 1991 -го года он сохранил свою юридическую силу. Обманным путем, когда определенная группа лиц обманным путем изменила решение народа и создали государство Российской Федерации, она находится сейчас вне правового поля. Когда вам говорят, что вы граждане Российской Федерации, это не так. Гражданство человеку дается на основе свидетельства о рождении. Я родилась в Советском Союзе, у меня свидетельство о рождении выдано государством Советский Союз. Мои дети тоже являются гражданами Советского Союза. И вы, товарищи, являетесь гражданами Советского Союза. У вас у всех свидетельство о рождении выдано государством Советский Союз. Паспорт не является подтверждением гражданства. Паспорт – это документ, который подтверждает вашу личность, вашу фотографию, и ваше лицо сверяют, да, говорят, что вы там Иванов Иван Иванович, допустим, да, но это не является документом, который говорит о том, что вы гражданин Российской Федерации. У вас у всех свидетельства о праве рождения и это вам дает право пользоваться всеми правами советского гражданина даже на сегодняшний день. И я вас призываю помнить это, осознавать и, и иметь, чувствовать себя и понимать, что вы люди, что вы человек. И этот паспорт российский, который есть у нас на сегодняшний день, нем 21 э, нарушение прав человека начиная По этому паспорту мы не являемся людьми, мы являемся физлицом среднего рода. То есть мы бесправные. Для того, чтобы чувствовать себя человеком, всегда помните, что вы граждане Советского Союза. И восстанавливайте, приходите, помогайте восстанавливать Советский Союз. Нам нужны кадры. Кто-то работал в паспортном столе, кто-то работал в каком-то министерстве. Где-то приходите, мы должны восстановить свои государственной структуры. Спасибо. Мы находимся в офисе эм, граждан СССР, да? Как, как, штаб, называется, штаб, штаб. как называется штаб? Штаб Верховного Совета Северо-Синской Северо АССР. Да. По, по восстановлению СССР, да, сейчас? По Восстановлен... в... Штаб по восстановлению, значит, уже Верховный Совет СССР уже действует. Ага. Уже избранные органы, э, она находится на... Uh, uh, улицы uh, 5 Адрес, промышленная шесть. Да, Пятая промышленная шесть. Да, если кто-то хочет, может yeah. к вам обратиться. Uh, yeah. uh, еще один момент. Мы все уже более менее грамотные образованные люди. Да? Вот что, когда вам говорят, что вы граждане Российской Федерации, ответьте на один вопрос А каким образом вы стали гражданином Российской Федерации? Логически, давайте подумаем, для того, чтобы стать гражданином другого государства, что нужно сделать? Надо подать заявление о выходе из состава гражданства того государства, в котором ты живешь. Верно? Я думаю, что вы согласитесь с этим. Для того, чтобы стать гражданином другого государства, что надо сделать? Подать заявление бумаги с просьбой о принятии вас... Гражданство этого государства. Скажите, кто-то из вас писал заявление о выходе из состава из гражданства Советского Союза? Я уверена, нет. Я лично не писала. И многие из вас согласятся, что вы тоже не писали этого. Вы писали заявление о том, чтобы вас приняли в гражданство Российской Федерации? Я не писала. Вы тоже не писали. Так каким образом мы стали гражданами Российской Федерации? И почему нам паспорта вот эти, аусвайсы, по-другому их не назовешь, выдает, выдавало управление Федеральной Миграционной службы? Какое отношение мы, граждане СССР, имеем в миграционной службе? Мы что, мигранты? Откуда мы мигрировали? Какую границу мы пересекали? Я никакой границы не пересекала. Я как жила на своей земле, так и живу. Так же, как и другие граждане. Вот об этом надо задуматься. По какому праву, не спрося нас, наплевав на решение, на высшее, высшее волеизъявление народа, референдум, нас автоматически, как стадо баранов, превратили не гражданами своего государства, лишив нас прав на землю, на природные ресурсы и имущества. Почему? То имущество, которое есть на территории Советского Союза, сейчас принадлежит в частных руках единиц. Почему за все, что боролись наши старшие, прошли войны, почему их кровь пролита зря получается? С какой совестью мы 9 мая выносим их портреты и идем и гордимся победой? Как мы можем гордиться этой победой, если мы предали ее? Вот об этом задумайтесь. Я сейчас в прямом эфире, вот некоторые люди говорят, что у меня есть, я гражданин СССР, себя чувствую гражданином СССР, вот некоторые говорят, а у меня есть гражданство Российской Федерации, как его не, зови, не назови, ну, ну разное Значит, мнение мы, есть. Мы, я и мои коллеги, которые со мной работают, мы уже более 3-4 лет занимаемся изучением так называемой Российской Федерации. К сожалению, мы вычислили что Российская Федерация является американской фирмой ООО РФ. Директором является Дмитрий Анатольевич Медведев. Она зарегистрирована в США, в Соединенных Штатах Америки и в Лондоне тоже. Поэтому мы знаем, что Российская Федерация к нам, гражданам сир и к территории Истерии никакого отношения не имеет. Это фирма, коммерческая организация, которая занимается коммерческой деятельностью на нашей территории. Мы конкретно знаем все, у нас есть выписки на всех, на все структуры. На ФСБ, на МВД, на все структуры, которые имеют Российская Федерация. Они являются частными организациями. Государство на чем держится? На структурах. Нету структур, нету государства. Мы все это понимаем. Почему людей не прописывают Российская Федерация, а регистрируют? Потому что прописывают в площадь, а регистрируют в номер. Это как в гостинице. Почему не прописывать? Потому что не имеет площади, куда прописать. Нет у него площади. Площадь принадлежит СССРу. И все. И до свидания, Российской Федерации. Плановерно. Потому что у нас встречи и совещания бывают каждую неделю три раза. Во вторник, в четверг воскресенье. Во вторник у нас бывает совещание 13.00. А в четверги, воскресенье, в 15.00 начинается. Сегодня у нас должны были приехать гости, которые приехали, и мы по этому вопросу вот, несколько человек собрались, чтобы встретиться с ними и совместно разработать программу по восстановлению СССР. К нам приехали гости из Кабардино-Балкарии, и у нас еще находятся здесь представителей Левого фронта, и поэтому я хочу дать маленькое как бы, интервью, или, как сказать, хочу сделать заявление, не только присутствующим, но это я знаю, что это видеоролик, она должна пойти по Ютубу, поэтому я обращаюсь ко всем гражданам СССР. 2 февраля 2018 года возобновил свою деятельность Верховный Совет СССР. Председателем Верховного, Президиума Верховного Совета СССР является Реунова Валентина Ивановна. Также возобновил свою деятельность Верховный Совет РССР. Председателем Президиума Верховного Совета РССР является Зоря Светлана Петровна. Сегодня мы находимся в штабе Граждане СССР по Северо-Стинской ССР. Я представляюсь, я председатель президиума Верховного Совета СССР Хугаев Анатолий Владимирович. У нас уже идет формирование кадров, у нас уже есть МВД, КГБ и так далее. Все структуры у нас есть, налоговая мы формируем сейчас, у нас есть министерство туризма и спорта. У нас есть э, Министерство экономики, у нас есть Министерство, э, ну, на днях мы э, будем назначать человека, э, министра финансов, но сейчас идет э, с ним обсуждение по всем вопросам и все э, органы. Это придумано все государства, которые принимали участие в борьбе с фашизмом. Германия, она капиталистическая страна сегодня. В Италии, в Америке, в Англии, везде в день победы 9 мая поднимают этот символ. Только в России почему-то это перестали поднимать. А в России поднимают на 9 мая, на Парад на парад победы выносят замя его рейха. Простыми словами, его еще называют. Знамя этого 820. Власов. Триколов так, так называемый. Триколов, который сегодня под этим вкладом, раз я живет, она никогда не была вкладом государства и символом тем более. И уголовная ответственность не только пугать кодексом РСПС за надругательство, а Уголовным кодексом РСПС, буквально недавно, в городе Стаканской области, работниками полиции так называемым. Я уже столько лет, они существуют, я не могу выговорить вот это слово «полиция». Для меня милиция остается милицией. Я возбудил уголовное дело направил в отношении двух начальников РОВД. Э, этот, Астраханской области. Один полковник – это начальник Приворского района, второй – полковник Красноярского района Астраханской области. Там депутаты Верховного Совета СССР. Никакого митинга они противоправных действий не совершали, и не то что преступления, но и простого административного правонарушения не совершили. Их задержали, а флаг, красный флаг СССР, сбросили под ноги, растоптали, называется это натугательство Я возбудил уголовное дело в отношении вот этих двух начальников РОВД. Передал по скайпу Верховный Совет СССР, а это... Постановление о возбуждении просочилось сначала в YouTube, потом еще какой-то канал, ну и к народу, и, соответственно, ими ознакомились и руководители нынешнего Следственного комитета Российской Федерации. И почему-то почему-то нынешний представитель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин заинтересовался вот этим постановлением о возбуждении, потому что там ни слова не было вранья. и Бастрыкин сейчас поручить, перепечатать вот это постановление о возбуждении уголовного дела и по статьям УПК РФ возбудить уголовное дело в отношении, опять-таки, вот этих двух начальников полиции. За надругательство. За надругательство, над символом победы. Сначала да, победы, сейчас. Да, символ победы. Вот. И символом государства. Вот вчера в Нагире были, просто не получилось объяснить работникам, полиции там были погонах, майор там. Я так понимаю, это не только все наши нас эти понимают. Люди в полицию приходят сегодня, неважно, что они там заказывают, Крайне неподготовленные, крайне ну, неграмотные. Потому что они свои обязанности не знают. Они знают, вот и я, а другой буквы не знаю. Закон не знает. Прост, простой закон о, о полиции не знает. Поэтому это надо иметь в виду и где-то... И в кабанино и в других республиках, вот в Учете проводят, но ну, не митинги проводят, а к народу выходят, это не митинги, это не противоправное действие. И знаете вот таких э, моменты, что такое надругательство? Наши отцы и даже наши дети, вот тогда в Афганистане все вы помните вот эту войну, солдаты какой флаг поднимали, они шли, они умирали все этим флагом. Yeah. А вчера, когда вот на деле нам кричали, просто я не успел подойти, снимите, снимите. А рядом памятник Сталина хотел сказать, это он мо. Иди-ка, вон Сталина я, я посмотрю на тебя. А еще погибших там Да, Снимайте эти Список Потому что они понимают. Байк. Это не только в России, она по всей России, она так она есть. Да. Но если центральные Россия не поняли, начали понимать особенно, очень хорошо понимаете, это вот Сибирский регион, Гмурки. Сюда вот к югу что-то медленно и медленно нет. Да -да. Поэтому вот надо вот за это держать то, что есть. В двух кодексах уголовных ССР и РФ. Они одинаковы. Символов, символ, остался символ Путина. Его никто не выбрасывал, ни Германия, хотя не нами воевать, ни Америка, ни Германия Сталин. Сталин под этим флагом победу выиграл. А в Лондоне, посмотрите, улица Сталинградская, улица Сталина, в Париж. Париже. В Париже везде она есть. И вот когда последний день победы был, я в форме пол, я военный и подошел туда, к командующим 50 -м. На каком основании вот этот флаг впереди идет парада? На каком основании? Ну, ветеран тоже станет, шажик, кто ветеран? Слушай, его даже в хвосте парада нельзя его носить. Я победы такой, для праздника такого, где дня меня победы. Почему-то Германия не поднимает флаг Германии. А идет вот с этим красным флагом. То же самое и даже в Америке он прошли, как назвать, бессмертный плов в Америке. И ни один американец не сказал, уберите вот этот флаг. Хотя они не наши, а были наши да. И наши братья, и не наши близкие друзья. Однако они шли под этим флаг. Это надо понимать. Даже вот, ну ладно, на Украине понятно, что там много власти. Не то там попитались, не попитались, а пронесли вот красное знание. И не смогли вот эти э, права, да. поэтому вот это надо знать, что это такой, что за флаг, что за символ. Спасибо. Спасибо, спасибо. А теперь мы понимаем, наша боль в чем заключается. То есть весь народ, которые сейчас встают на защиту своей страны, они не просто так хотят, что но катастрофическая ситуация. Наши люди, наши дети, наши отцы воевали, освобождали страну от фашизма. И сейчас мы находимся в оккупации. Удивительно, их не видно, а так мы находимся в оккупации. Флаг нам повесили, какой-то чуждый флаг. Откуда она взялась? Нам, конечно, известна его история. Но я бы не хотел сейчас. Но э, почему мы свой флаг не поднимаем и не занимаемся своим делом, советским делом? Мы же граждане Советского Союза. Переделали. Да, спасибо.